Что покупать и как начать инвестировать с 1000 рублей? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Первым делом, что нужно покупать? Нужно определиться сначала со скольки, например, с 1000 рублей. Вот, э, с 1000 рублей. Это не так-то много. Но что хочу вам сказать. Вроде бы один доллар это у нас... 70 рублей. 10 долларов это у нас 700 рублей, да? 20 долларов это у нас где-то 1500 рублей. Как говорится, купить акцию за 20 долларов одну штуку, это тяжело. Эти акции бывают одна штука 100 тысяч, а точнее 100 штук. Поэтому тут можно акцию убирать, но если вы знаете, что может купить акцию за 10 долларов, это 1000 рублей, вроде бы как-то так вот, тут напишите в комментариях. Так, значит, куда можно инвестировать? Можно, кстати, их положить на депозит под 7%, чтобы их сохранить, это тоже может быть выгодным если вы хотите инвестировать и у вас маленький доход но желательно доложить но если у вас реально 1000 рублей и больше никак то попробуйте можно где-то купить криптовалюту на официальных сайтах ведь у вас мало денег если будете на фейковых сайтах у меня был такой случай когда я сайт где-то влаживал и они закрывались у меня было очень мало рублей Поэтому я был в минусе. Это было очень плохо. Поэтому вот мой вам совет, шаховая инструкция. Пробуйте на ну, официальных сайтах покупать криптовалюту. Если уж не нашли, то есть шансы найти хотя бы хоть кто-то хай рекомендует вам. У меня должно быть хорошо отзывы. кого то рекламирует какой-то сайт. Я тоже помню, когда я в детстве рекламировал. Где-то в 15 лет 16 сайт. Даже создавал свой сайт. Потом канал удалили. И все, ролики уже пропали навсегда. Напишите в комментариях, сколько у вас сейчас рублей. Тем самым могу сделать ролик, куда их можно инвестировать. Тоже классная идея. Если есть мнение, напишите в комментариях. В принципе, это... Прикольная тактика, депозит, облигации. Да, есть вариант лучше, чем акция, это облигации. Попробуйте тоже найти акцию в Альфа-банке. Возможно, в Альфа-банке там а, меньше стоимость. И, в принципе, лучше. Если у вас еще нет даже тысячи рублей, например, вам 500 рублей или 100 рублей. То вот не знаю, можно депозит ли открыть. Напишите тоже в комментариях. А пока так вот, как-то так. Пока на сегодня всё. все. Всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск. После этого видеоролика встретите другие ролики. Потом, наверное, я потом создам в мандаш это все положу. 10 ролика получится 15-минутный ролик. 20 минут ролик это получше чем короткие видеоролики но они информативные тем более раньше я там как говорится мне писали комментарии в э, воду только не говорим теперь мы будем не говорить воду уже конечно прошла вода поэтому всем спасибо просмотр с Макс Риск всем удачи пока